Хе-хей, hey, хе hey, hey, hey, hey, hey. Всех поздравляю с Новым Годом! У кого он еще не наступил, то с наступающим Новым Годом, у кого он наступил уже с наступившим Новым Годом. Поздравляю! А, новый, а, 2022 должен быть прям офигенно, мне кажется. 21 он был такой лайтовенький по сравнению с 20 потому что 20 это было трэш-садомия, просто это кошмар! Вот, многие из, наверняка не хотят вспоминать, что там было, вот, и как он проходил. Вот, надеюсь, уже скоро, в 22-м году, все у нас уляжется, все будет в порядке. Наконец-то гребаный ковид сдохнет. Очень на это надеюсь. И вот больше он не причинит никому никакого вреда. Все, пускай он уходит, уходит куда-нибудь подальше. И не существует вообще, все, хватит иметь эти куиркоды, блин, всякие маски, перчатки Они уже вот тут, вот, наверное, у всех находятся Все уже, наверное, просто замучены всем этим Всем уже хочется там вот поездить, отдохнуть как-то вот от всего этого Три года он нас терроризирует, да? Три, получается, года или два, сколько? Ну, короче говоря, дофига времени Слишком долго для какого-то вируса Вот <клёх> Поэтому я надеюсь, что в 2022 году все нормализуется, все будет в порядке, мы все найдем свое место, ковид перестанет нас мучить, мы сможем выезжать на территорию нашего, наших городов, там посещать другие, другие города, другие страны и так далее. Очень на это надеюсь. Вот. Что вас ждет буквально там через в конце вот этого вот моего постропления, что вас ждет, что вас ждет. Мы подводим итоги 2021 года. Будет небольшой видосик с приколами из видеоигр 21 года. Надеюсь, он вам понравится. Он небольшой короткий. Минуты на 4 где-то, наверное, Вот. там такая будет нарезочка. Все для вас, чтобы вы улыбнулись, вспомнили, как это было, как это происходило и так далее. Вот, далее а в 00.30 выйдет одна игрушечка, первая серия, но и очень интересные игрушечки. Надеюсь, вам это понравится. Пока что... Я надеюсь, никто ничего не видит, нигде YouTube меня не спалил, не пропалил там, что это за игра и так далее. То есть в 00.30 подходите, я думаю, вы уже к этому времени напьетесь, наедитесь и уже захотите немножечко так отдохнуть, животу дать отдохнуть. Будет первая серия и 2 января уже получается... Ну вот каждый день будут выходить серии данной игрушечки, они будут выходить в 8 вечера, поэтому по подползайте, смотрите, на данный момент, когда я записываю это видео, естественно, я его записываю заранее. На данный момент пока у меня готовы только четыре серии, поэтому не удивляйтесь, что на четвертой серии я скажу из серии то, что «О боже, о боже, о боже, мне кажется, все кончилось, снять, ничего не кончилось, 31 числа как раз-таки выходит вторая часть данной игры, и я, соответственно, продолжу ее записывать, так что не переживайте, все в порядке, на мою панику в конце последней серии не обращайте внимания, то есть она беспочвенно, все в порядке, все будет, все будет хорошо» вот по поводу того что вообще будет происходить на моем канале на моем канале я боюсь как бы у меня не отменились по будним потому что если получится меня возьмут сейчас на работу как раз решается этот вопрос заканчивать я буду в 8 вечера а это значит что домой я буду попадать в день часам 9 вечера то есть стрим Нужно начинать день в 9.30, чтобы я успела более-менее прийти в себя, покушать, там, ну, какой даже в себя прийти, я даже не успеваю в себя прийти, поэтому я боюсь, как бы, стримы не нужно было переводить полностью на выходные, чтобы... Так, у меня еще сверху, кстати, будет и учеба, поэтому у меня просто будет взрыв мозга, я не знаю, насколько я буду сильно вот этот темп поддерживать, но я, естественно, проверю как это все будет у меня, ну, у меня вот, в личной жизни складываться, как это все будет проходить, и уже тогда вот буду, буду решать вопрос со стримами, с, с летсплеями и так далее. Если же стримы все-таки переходят на выходные, то побудем, соответственно, будут летсплей по разным играм. То есть ничего страшного, канал будет действовать, будет существовать, от стримов я не отказываюсь, они будут, но будут просто по выходным. Вот и все. Вот. То есть какие-то такие вот планы. Канал, естественно, планирую развивать. У меня стоит план, у меня есть недостижимая цель, она безумно высокая. В 2022 я хочу за, за год попробовать набить себе 50 тысячу подписчиков но вы не подумайте что у меня такой большой уровень притязания для меня в реальности будет даже хорошо если от меня уже измеющихся никто не отпишется это было бы прям замечательно вот поэтому как-то так а, что еще Будем продвигать канал, будет реклама, естественно, буду обновлять технику, буду стараться изо всех сил, как только могу, да, вот у меня вот есть какая-то вот эта недостижимая цель, я знаю то, что, а, наверное, 99% того, что я не смогу добиться этого, но и эта цель, знаете, как вот фонарик, да, вот там, где-то вот свет в конце туннеля, и нужно к нему... Нужно к нему идти, нужно как-то пытаться его добиваться и так далее. То есть нужно сделать все возможное, чтобы хотя бы немножко к этой цели приблизиться. Ну, как бы, ну посмотрим, что будет в реальности. Надеюсь, от меня уже никто не, от, не отписывается в данный момент, не ставит там типа подписаться. Не надо, не надо, не надо. Я, я вот безумно благодарна, что вы у меня есть в данный момент, что вы меня поддерживаете, что вы где-то как-то смогли меня найти. А, и со мной все это время спасибо вам огромное. Надеюсь, у вас все будет замечательно в 2022 году, что у нас все получится, что все ваши замыслы, что всего, чего вы только не захотели, все это исполнится, что вы сможете добиться. Вот просто всего чего вот вы только не захотели то есть и надеюсь что все болезни все вот это вот обойдет вас стороной что у вас будет крепкое хорошее здоровье вы выздоровите от всего там я не знаю если в данный момент потому что я вот уже уже уже чуть-чуть я чувствую у меня здоровье немножечко такое вот я надеюсь что вот все будет хорошо так что держитесь, все будет в порядке, на носу 22-й год, ковид мы уже почти победили, я надеюсь на это, вот, счастья вам, здоровья, любви, денег побольше, всего самого замечательного, всего самого наилучшего, поздравляю вас с наступившим Новым годом, с наступающим Новым годом, не напивайте сильно, не напуривайтесь тоже сильно. Сейчас может, да, чуть-чуть отдохнуть, но как бы сильно не уходите там, вот, да, не переступайте порог. Спасибо вам большое, всех я вас люблю безумно, целую, без вас бы этого всего дня было, не было бы даже этих поздравлений, не было бы ни канала вообще, ничего бы этого не было, не существовало, поэтому огромное вам спасибо за то, что вы со мной. Всё, вроде бы все, что нужно рассказала по поводу канала, по поводу всего, да, все. Так что ждите в 0030 будет первая серия а, игрушечки. Чуть, чуть, чуть не выдала название, чуть не выдала, но я надеюсь вам понравится. В любом случае и сейчас будет коротенькая, коротенький видосик чисто так напоржать, поднять настроение и так далее по итогам 21 года. Так что ждите, вот прям, прям сейчас все будет. Все, поздравляю вас с Новым годом. Всем пока, всех люблю, целую, обнимаю, йо -хо -хо -хо. давайте. Пока-пока. Нет. Я без корабля, хочу без корабля. Не-не-не-не-не. стой стой стой Топливо избавь! В смысле, топливо на смысле, топливо на избоди! В смысле, в смысл... Корабль! Корабль! корабль. Не пролетай мимо! Не пролетай мимо! Туда! Туда! Топливо! Нет! Нет! Нет! Топливо! Нет! Тихо, тихо, тихо, тихо! Твою молч! Истак! Истак! Может, я куда-нибудь смогу? Смогу, смогу, вдруг, вдруг куда-нибудь. Нет, заблейте! зубами, зубами! Туда, туда, туда, туда! давай да да да. да да да да давай, да да да давай да давай. <barking> <não esmurai welcheikka> Иди, иди гуляй О, У меня достал То есть, когда мы заводим музыкальную шкатулку Марионетку при этом наматывает на механизме Она не хочет выбраться Она <laughs> похожа на то Ты ко мне идешь? Ну давай, рискни Ну, ну, ну, ну, на Папа, Опа Опа Вот так вот Прям в чан Вот так вот А, а, а. Понял да, бы. Хорошо бы так вот быстренько влететь. Твою мать. Вот раз половинка моего корабля. Вон два половинка моя. Куда стой, не улетай. Ну, <Подожди>. Я буду тебя чинить. <сíck> Вернись. <сíck> Сейчас я что-нибудь сделаю с тобой. Где моя изолента? Давайте, давайте, давайте, давайте. Да вы Что?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 я же радует, что же вы делаете это да, твари! Со а? всех сторон! Это меня за калемку кусает! Ой, ой! Ой, спугнули! Спугнули! Подожди! Вот тут вот еще что-то у нас лежит! Приличная шинель! шинель можно прям сейчас здесь и сейчас попробовать сделать! Куда делать, Шанель? Куртка моя где? Суки! Волки обокрали. Ну я даже не знаю. Была же только что. Прям вот на мне была. Стащили мою куртку. Мою Шанель. Падлы. Собрать место, чинить? Серьезно? Беги тут, беги. Беги, твою мать. Беги, беги, беги, беги, беги, беги. А, ты лежишь? Ну ладно, мы лежим.